Нет. Вы, ну, нас, хотите есть, пред... вы нас, наверное, хотите предупредить, что вы ведете видеозапись, да? Конечно. Да. А вот не предупредили сразу. А зачем предупреждать? Ну, я... всегда предупреждают, когда ну, ведут видеозапись. Я хочу, там и снимаю. Батя, вы, я должны вы должны предупредить нас, мы же блаженственные лица. Полиции, но... Вот у вас форма одета. Не, не стойте сотрудника сотрудников полиции, отойдите от него. Это доброволец. Снимаю. нет. Мы, вы что мы, мы к вам вышли в граждане в общество Для того, чтобы донести информацию О том, как что вы? у нас Сейчас в стране идет пандемия Может начаться очень массовое заражение Коронавирусом covid 19 Есть какие-то документы насчет этого у вас? Что значит? Нет. У нас есть указ губернатора Нет. Пермского края А указ губернатора это что? О том, что это вы Это закон граждане... законодательный акт Конечно, законодательный это же нормативный акт, акт да. Да, В решении знаете, нам, точно? граждан Точно законодательная? акция? Ну-ка, сошлитесь с ним на эту законодательную акцию. Ну, так это у нас губернатора. Глава губернатора от Фирмского А 31 марта номер 26 о том, что мы должны соблюдать режим самоизоляции. Для того, чтобы не заразиться ими или не заразить иных граждан. Он это так выдумал или окрас на, на кето-законы губернатора? Вы не желаете соблюдать меры профилактики, я правильно вас понимаю? Ну, я, я, я вот вижу, вы больные, вы раз вы маски вы почему? больные. Я, я не хочу заразиться. Ну, вот я же с вами ходя. общаюсь. Потому что и Я боюсь заразиться неприятным таким вирусом. с чем обезопасить я обезопасить себя должна. То есть я делаю и перчатки и маску. Вы же, в свою очередь, подвергаете и себя, и граждан тем, что вы и без перчатки, и без масок. А Верно? Не вы знаете, если медицинский... Ну, вы же работник МВД, правильно? Да, я не медицинский, медицинский работник. Нет, медицинский, который проходил, да. Вы знаете, что в лодке указа быстрее попадает, чем а, в пути. Мы на улице находимся и не в закрытом помещении. И слава богу, что до нас может быть и вашей вот... Вирусы, бактерии, не а в системе. Давайте я вам писал, тоже не указ, но действенный документ, в, в котором есть правовые акции, в котором есть Конституция Российской Федерации. Конституция Российской в котором как мы не нарушаем как абсолютно Как это вы не нарушаете? Как это вы не нарушаете? Мы призываем вас, вас? введено вот это предчестно Я с вами не спорю, мне не нужно вот это, я сам юрист. Я знаю, что такое. Но есть указ губернатора, который заставляет нас, вот, нижней чины, да, идти и объяснять вам, что посидите, пожалуйста, дома, потерпите, пожалуйста, переждать это. Вы все прекрасно, вот вы юридически подкованный человек. Давайте вот так вот объясним. Смотрите, для чего это делается? Вот это поможет? Нет. Нет. Нет. Вот это вот поможет? Нет. Ну, может помочь. Да вот это поможет. вот да это не немножко может помочь. Да не поможет. Да ну не поможет. поможет. Вы, но, допустим, вы очка пусть, же не пусть, ходите, вы же противогаз пусть, не носите Пусть, пусть не это самое, не, не поможет. Вот послушайте ведем. просто суть. Вот, а туда суть. зачем вы вводите какой-то ЧС? Мы вводим, суть. Мы, мы не приятно. вводим. Мы оповещаем, что введен такой ЧС. Мы к вам вот просто-вот просто пришли, сказали, ребят, может, кто-таки оденем? Мы ведем всего рассмотрим. лишь профилактику, кое вы, я так понимаю, Это, во-первых, во-вторых, для чего это делается? Вы представляете, батя, если вот как Виталий сейчас пойдет, у нас Кунгурская больница справится с нами со всеми? А Виталий-то есть они, там они, ну, Я там не месячна, был Зачем? А зачем Что зачем, там, зачем подожди, подожди, там, подожди. там? Интернет есть? Вот у меня Интернет в Италии есть. У меня в Италии друзья живут. Интернет есть? есть. Вот у, у них у в Италии друзья, у, у друзья живут. От людей другие, другие тоже в Италии у друзья у живут. Они разговаривают по телефону и выкладывают это все. В сеть. Mm. Понимаете? Я просто Я не буду мы вас услышали, я мы вас услышали, мы вас услышали. Это... Нет, вам вы... желаем. Вы... вы нас услышали, вы, вы нас услышали, себя. но и... вы заботились об окружающих говорите, вас. Вот и все. Мы вы... не, не знаем, откуда а вы прилетели. А вы, может, отдыхать только что летали, вы прилетели всегда. Ведь только, буду, отдыхать, когда только, когда мы только, а только своими действиями вы заблуждение народ вводите У нас нет режима ЧС, у нас есть режим пред ЧС. Мы стараемся всего лишь рядом. Посидите дома, чуть-чуть, еще немного, и пройдет этот основной забат, чтобы у нас этого не было. Конечно, у нас нету да не, делать, меня, было. У у не было Да и дай, Бог. Коронавирус да еще дай в восемьдесят третьем году еще объяснили, что нет. у нас нет. уже один. Нет. От да, но он он не, был. Нас -то много не было. Но Мы но тогда нет. еще было дико все но только вот. на Знаете, руточку? почему в Китае такая? У нее была последняя стадия, он ст но она умерла. Она ну, мне про женщина, а она не, не, не, же не, не пережила. Знаете, почему она начала? Я вам сейчас объясню. Потому что они сюда начали много. ездить, а не весной, весна, осень, был да, лучший, да, у нас ОРВИ. Я оно всегда было, Возь Возь такой, да. вот это вот уже, я оно всегда уже оно обострилось в Китае, потому что, что, что они отсюда приезжали, нашу... туда ну, заражали, но ну, не было никакого коронавируса, еще раз объясню, не было, врачи, у нас врачи без говорят, без... Без... вы, вы, вы, вы посмотрите, у меня по первому каналу она, ну хорошо, давайте, давайте тогда сделаем так, Лукашенко, можете поверить президенту Беларуси, коронавирус, Но почему-то ее объявили. Нет, вы можете ему поверить? Как человеку? Как Жириновскому можете поверить? Ну, Зеленовский нас поддерживает. Зюганову можете... Чем он поддерживает? Жириновский? Он просит граждан оставаться дома. Послушайте последнее выступление Жириновского. он говорит... Я его видела по Первому каналу, и он сообщил граждане, давайте подождем и останемся дома. Мы и вот И что принятые меры Вот. сейчас. Знаете, самое главное, что... За счет вас, за счет вас, вы Он население говорит, начинаете вот э, уничтожать. Да, ну конечно, чем мы уничтожили пообщавшись Да хотя бы России, даже штрафами сведения. Неправда, мы еще штрафы это выписали. Это ну, я, вас, я, и слышал, что я слышал, я слышал у одного человека, было, которому штраф уже выписали. Значит, его не надо. Надо. Нет, у нас Кажется. ни одного протокола не рассмотрели, так что не надо. И при нас там Давайте я вам предоставлю документальное подтверждение. Пока что еще принимает, вы понимаете, что начинают. они еще не работают, как они? Мы У нас 13, мы изучили, да, они понимают, рассматривают вот вот все, вот все дела, что вы изучали, независимо от того, они работают. Они закрылись, они даже граждан сейчас не принимают дела уголовные, все отставили до 13 апреля. пожалуйста, Да, да, да, вы сами себя. Лучше да бы вы съездили, глаза. Соткнули вот так вот, понимают. Народ, как здесь, там, как здесь, как здесь начинается твоя наши дебил и тот дебил. Стравили народ. Да, вот да, и все. да, да. да. Но, это это главная, Но. А ты, а ты за этого дебила сейчас выступаешь, Они хоть я за мы будем. А что а я здоровье, гражданский? Мы говорим за ваши здоровья. Ребята, неправы вы да как это? Да так это.